Я буквально до этого всякую э, херц, скажем так, снимал ерунду, да, извиняюсь за слово, английский, да, или немецкий, кому как удобнее. А, и не знал даже, когда у меня канал в YouTube около года уже, я не знал, вот о чем снимать, сломался, ломал голову, что снимать, о чем снимать, друзья. Знаете, такой YouTube-канал есть, дорога к фильму, да, наверное, у меня тоже в какой-то степени фильм, фильмы вернее, но дорога не знаю, долгая будет у меня к известности или нет, чтобы мои фильмы все посмотрели. Но думаю, что она будет сложная, долгая, ну и с препятствиями, наверное. Вот этот ужас, этот трэш, это действительно шок-контент.